Согласись, что со всевозможными запретами в App Store и политикой Apple по скачиванию различного контента из интернета пиратскими методами гораздо проще выполнить какую-либо процедуру через компьютер. К примеру, те же видео с YouTube в хорошем качестве можно скачать далеко не с большинства приложений, которые есть в магазине на iOS. Утилита Mac X позволит с легкостью загружать видео с YouTube не только к себе на компьютер, но и на iOS-устройство, благо программа большое количество форматов, форматирования того или иного ролика для совместимости с гаджетом. Ко всему прочему, для пользователей Windows эта штука будет точно полезной. Можно делать захват экрана в высоком качестве, что довольно неплохо, даже канал с летсплейми ради такой функции завести не стыдно, почему бы и нет. Что лично меня не особо привлекает в утилите, немного странный хипстерский дизайн, хотя кому-то может даже и нравиться такое, а также странная локализация на русский язык в настройках точнее пункта есть а вот самого нет ну блин такое но если говорить о функционале то для бесплатного софта он здесь по-настоящему огромен и обширен Поэтому если вдруг понадобится ссылку на скачивание я уже оставил для тебя друг мой в описании под этим видео на этом все вы смотрели канал apple finder до скорого пока!